Друзья, ну что, прошло, лично для меня прошло а, уже три месяца с момента начала посола этих красивых кусков, да. А, как это было? А, сейчас вы на канале нашем видите две серии нашего ролика «Давайте вялить вместе ветчины», да. Вот а, в первом, в первой части мы с вами занимались посолом ветчины, посолом ветчины а, прямо в чудо пакетах. Сверху я натягивал полиэтиленовый пакет, вот, и как солить смотрим чуть ранее, да, в первой части этого ролика. Дальше, мы с вами встречались во второй части ролика и э, начинали коптить, в гараже мы коптили с вами эти ветчины, помните? Как коптить я все рассказал, вот в том ролике все есть, и когда коптить тоже, да. Еще мы... Вы могли видеть эти ветчины в ролике сырокопченая домашняя колбаса, которая вышла две недели назад на нашем канале. Ну, сейчас декабрь, 2 две недели назад, соответственно, в ноябре, да? Вот, тоже там на балконе немножко касался, что пора упаковывать ее в вакуум. И давайте посмотрим, как это было, вы сейчас увидите. В декабре 2021 года мы с вами разрежем вот эти наши ветчины из сериала «Давайте верить вместе ветчину».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 Сразу после этого, съемок этого ролика, я упаковал их в вакуум, ну уже за кадром, понятно, для чего это сделал, для того, чтобы убрать мясо с балкона, там уже стало холодно, там уже до, до минусов доходила ночью температура, это во-первых, и во-вторых, для того, чтобы притормозить вяленье а ферментация продолжалась бы. Почему так? Потому что кусочки без жира очень быстро будут терять влагу, а кусочки с жиром, вот, например, эта шейка, да, свиная, она будет медленнее терять влагу, ну, лишь потому, что жир является, ну, таким, так скажем, замедлителем вяления, так скажем, да. Вот. И даже, скорее всего, в кусочках без жира мы, мы будем говорить о сушке, а не о вялении. Ну, для меня, ну, лично я, возможно, это ошибка, все-таки разделяя сушку и вяление. Что такое сушка для меня лично? Это, понятно, не догма, вот лично, я, как я классифицирую сушку. Сушка – это когда ты теряешь вес продукта быстрее, чем 2% в сутки. То есть это сушилка, вегидратор, где задача быстро – Обезводить продукт, дегидрировать его, вынуть оттуда влагу, снизить активность воды, для того, чтобы бактерии могли, не могли больше развиваться. Вот. А вяление это все-таки медленное отнятие влаги, медленная миграция влаги из центра куска к середине для чего для того чтобы во время этого процесса вяления происходила еще и ферментация то есть саморазрушение отчасти этого мяса внутри куска накапливание ароматических веществ и ну так еще можно назвать созревание до да? саморазрушение автолиз, созревание это примерно об одном да ребят небольшая врезка Автолис. вот тут коллеги попросили Расшифровать понятие автолиз. ауто саморазрушение. Процесс саморазрушения заложен в каждом живом организме. Вы знаете об этом, да? В каждом э, куске мяса заложена программа самоликвидации, так скажем. Самоликвидации в каком плане? Ферменты, э, находящиеся в животных клетках, отвечают в том числе и за саморазрушение этой животной клетки. Поэтому мы говорим про созревание стейков, мы говорим про созревание мяса на кости, да, и мы говорим про созревание хомонов, в том, в том числе, да, что там происходит? Ты, ты ничего не делаешь, кроме того, как защищаешь мясо от порчи, от бактерий и просто ждешь, пока этот процесс автолиза, саморазрушение, достигнет оптимальных характеристик для тебя, для поедания, так скажем, да, и сделать это мясо просто вкуснее. То же самое процесс, ну не то же самый, но похожий процесс. Ферментации в сырах, да, когда ты, ты закладываешь сыр там на год, на два, на три, и он становится только вкуснее. Мы используем бактерии в том случае, да, здесь мы используем собственные ферменты в мясе для автолиза. Вот, рядом процессы, и ферменты примерно одни и те же, по перевариванию более грубого, менее, пригодного белка в более пригодный да для человека но примерно одно и то же то есть мы делаем мясо более простым по составу по пептидному составу белковому составу да и более вкусным. ну вот как-то так поэтому мы сейчас имеем продукт упакованный в вакуум пакеты с ним уже ничего плохого произойти не может, с ним может произойти только хорошее. Почему? Воды уже нет, активности воды такой нет, в продукте бактерий мы можем не бояться. Ферментация продолжается и вот в таком состоянии они идеально было бы, чтобы они пролежали еще хотя бы полгодика. Ну, мне так вкуснее. Но, в принципе, как мы с вами договаривались, сейчас вот перед новогодними праздниками, Давайте мы вскроем все их, порежем, ну я потом все-таки упакую. <смех> Мне так хочется, ну да, ну у моей дочки, конечно, третий есть планы найти на это мясо, но я отрежу немножечко, и, надеюсь хватит. Значит, что еще мы, о чем с вами договаривались? Что вы будете выкладывать свои результаты, вот ваших, вялим вместе, нашего, нашей всей затеи, в инстаграме, да, с хэштегом вялим вместе 2021. Вот, ребят, если кто-то уже готов похвалиться, похвастаться, выкладывайте в Инстаграме хэштег Vialam вместе 2021. И я думаю, что к марту, ну, может быть, ну, после Нового года мы точно найдем способ разыграть среди всех участников вот по этому хэштегу какие-то призы. Но ну, мне кажется, интересно все-таки поделиться и похвалиться, и посоревноваться отчасти, да, и попытать удачу. Ну, почему нет, да? Мне кажется, уже хватит говорить. Давайте начнем резать. Давайте мы с вами начнем все-таки с шеечки. Мне так нравится она всегда. Это огромная шейка. Весом я даже не помню, каким она была весом. Хотел показать цвет. Цвет буквы щипы. Бук. Вот поэтому хорош. Красновато бордовый, желтоватый немножечко. Он мне очень нравится. Я отрежу пакетик аккуратненько, чтобы потом обратно вот этот же пакетик и завакуумировать. Ну, такая вот колхозная экономия. Ну, почему нет? Вот, вакуум, какой вакууматор, кстати, многие спрашивают, какой лучше выбрать вакууматор? Ну, вот, смотрите, вот эти пакеты стоят дорого. Они стоят, ну, прям, ну там, рублей 12 за штучку, 10-12 рублей. Я имею в виду рифленые пакеты, но зато они используются на дешевых вакууматорах. Ну там тысячи, полторы, две тысячи рублей. Вакууматор стоит в принципе хорошо. Ты экономишь на самом приборе, но зато на расходниках ты и тратишься. Можно взять более удобный вакууматор. Чуть более дорогой там с таким язычком. Да? Язычок такой шноркельный еще называют. Лекции про вакууматоры. Почему нет? Ну и конечно самый лучший вакууматор, это естественно камерный вакууматор с крышкой такой большой. Но он стоит больших денег, поэтому мы о нем мало говорим. А, пахнет как э, на моем балконе, <смех> месяц назад, да, копчение, вот, так, с, наверное будем резать краешку, еще хотел отметить, ребят, Сергей Саныч, наведешься, вот смотрите, вот черные пятна, видите, вот черные пятна, они на пленке, я уже говорил там на балконе, <смех> месяц назад, да, э, это на пленке остается, следует, Четко поменя... отмечать для себя и четко понимать, что если у тебя э, пакет отклеивается от мяса, у тебя по-любому вырастет плесень. Какая плесень? Я не знаю. Это знают только ваши руки <с> и ваш домашний вот быт. Да? Что у вас там растет, то и вырастет. Вот поэтому, пожалуйста, не надо, э, вернее так, уделять особое внимание тому, чтобы пакет не отклеивался от мяса. Это очень важно. Если вы будете иметь прослойки воздуха, полости воздуха между пакетом и мясом, однозначно у вас будут проблемы. Частично эти проблемы может закрыть Easy Cure, в котором есть плесень-убийца, всех остальных плесеней, так скажем, подавитель роста. Но лучше все-таки не допускать. Да, если вы видите, что все-таки пакет отклеился, ну, натяните сеточку. Натяните сеточку и завакуумируйте. И тогда вакуум, это же пленка мембранная. У меня же то самое было, помните, вот в этих вот местах, вот я же просто завязал взлом. Ну, вот как есть показываю вот я же просто завязал узлом и в вакууме эта пленка этот вакуум высосал этот воздух сквозь пленку ну вот и все Нет? как-то не так так дальше я наверное да уже можно снять сеточку чем хороша эта сеточка тем что на самом деле полностью облегает продукт при посоле и помогает тебе э, избежать больших проблем с э, с воздухом вот так он выглядит вот с этой стороны э, он более был сушеный. Я все-таки коптил его, до, э, когда пакет не до конца потерял влагу. Да? То есть спустя 10 дней здесь небольшие участки э, сока мясного, они были. Поэтому вот здесь сыроватый цвет, а вот здесь, как бы, где уже пакет прилип хорошо к мясу, идеальный цвет. Вот как-то так. Повторюсь. Этому куску мяса сейчас 3 месяца. 2 месяца он вялился. Коптился он спустя 20 дней после начала вяления, да, вот, и последний месяц, после двух месяцев вяления, он не вялился, он просто ферментировался. Да? В обычном вакуумном пакете. Давайте порежем. Завязал вот, вот по, прям по колхозному, ребят, я же не говорю делаю такие вещи, которые должны получаться у каждого. У каждого а, из домашних начинающих колбасников да? попробуй развязать, если получится может быть даже получится сохранить пакет, ну сохранить его наверное, на память все-таки так, давайте смотреть, просто я вот видите завязал, да, самые простые вещи ну ему бы еще повялиться. я вижу он влажноватый да, он из-за жира мало потерял, давайте краешек отрежу, а потом снова буду велеть. пахнет конечно замечательно Вот такая картиночка получилась. Я думаю, что мы как раз к новогоднему столу успеваем вам ее показать. И я очень надеюсь, что она у вас примерно такая получится. Я, конечно, режу толстовато, идеально отрезать тоненько. Тоненько, чтобы она прям вот слезой было И еще, скажу так, пробовать лучше всего спустя... не сразу же из холодильника, а дать немножко подышать вот этому кусочку, ну, это нарезки, да, просто подышать на воздухе, чтобы она глотнула и чтобы вкусы все-таки стали более, более яркими. Так, это у нас шеечка, коппа, капопкала. Ну, правда, не стандартная вяленая, а сырокопченая. Мне кажется, уже достаточно. Да, потеряла она немножко... Меньше, чем я планировал, но ничего страшного, она еще разреет. Можно сейчас продолжить вяление, как есть. Просто повесить это мясо, ну хотя бы еще там дней на 5-7 на проветриться. И потом снова упаковать в вакуум. Я, наверное, так и сделаю, поэтому до конца снимать пакет не буду. Вот. Ну да, уже есть уже есть полупрозрачность это говорит о том что мышечные волокна уже практически все растворились вот остались небольшие тут тяжи я вижу да но уже почти все почти готово я очень надеюсь что этот кусочек доживет до до марта и спустя полгода я буду лакомиться На. появилась такая хамонность во вкусе в аромате Копченость очень удачно подчеркивает, соли в меру, гислинка в меру. После длинное такое обволакивающее, очень-очень достойно. Да, чуть-чуть еще я подвялю, чуть-чуть. Видите, она еще немножко играет. Это именно шейка из-за того, что много жира, она медленно вялится. Вот этот участок, вот вот этот участок, видите, он вообще в оболочке жира, да? И вот в шейке есть такие мышцы, которые даже и плохо просаливаются. Именно в шейке есть такие мышцы внутри вот этого куска. Почему шейку нужно солить дольше? Там почти месяц нужно солить. Ну, чтобы именно все хорошо просалилось. Да, я, я, я это оставлю. Ну, для картинки по пока положу. Очень и очень достойное получилось изделие. Дальше. Балык. Балык? Ну да, балык, только рыбы, конечно, бывает. Ну я его по привычке называю балык, вообще-то мы с вами называли лома, да, вяленая или сырокопченая, длиннейшая мышца спины, смеи, в принципе ему уже хорошо, он же плотный достаточно, все отлично, потери влаги здесь примерно ну 35 уже есть, Повторюсь, если я раньше не говорил, изделие становится безопасным, безопасным с микробиальной точки зрения, когда она потеряет, ну, когда активность воды станет, например, 0,95. АВИ, ну, те, кто в умных книгах читают, там есть такое понятие. Активность воды, то есть, как только ты вытащил из продукта примерно 25% в 30%, то, в принципе, можно считать продукт уже достаточно безопасным для длительного хранения. Но лучше всего, конечно, 30-35% вытащить влаги из продукта, и тогда он станет, ну, совсем уже вечным, так скажем, да? Так, ну-ка, здесь что? Здесь какие-то специи были, на, да? Что мне там было? Кто что мне там было? были за специями? По-моему, фенокьёна, если не ошибаюсь. Ем колбаски. Тарам -тарам -тарам -пам -пам. Друзья, я еще хотел отметить. У нас же вот в эту субботу мы разыгрывали вот новые наши книги. Ну, они не наши, но они уже наши. Значит, смотрите. Для тех, кто хочет больше информации и кому мало информации в наших роликах я естественно ну так как мы делаем наши ролики для начинающих колбасников я естественно хотел бы порекомендовать правильную литературу вот правильная литература герхард фейнер мясные продукты да вместе с нашими так скажем корифеями Нарком, пищепрома СССР, глав мяса, да, копчености, пищепром издат, Москва. Это наше, наше прошлое. Есть импортный опыт. Импортный опыт в том плане, что зарубежный, он интересный и сейчас для меня тоже, да, потому что я в своей профессии 25 лет, но вот этот опыт, он новый взгляд и для меня отчасти. Да, например, вот Геннерих Кайм, есть немецкая переработка, да, и... Герхард Фейнер. Вот, и давайте пока на Фейнере э, остановимся. По поводу сырокопчения. Я закладочку сделал. Смотрите, обратите внимание. Диаметр колбасы, да, как развесить колбасу в климатической камере, как э, организовать воздушные потоки в климатической камере, в сушильной камере, да, она называется сушильная, но это как климатическая, да? э, Куча информации по поводу колбас быстрой ферментации, медленной ферментации, схема быстрой ферментации с градусами, сутками влажностью и скоростью воздуха, да, вот это все на графиках, это вся вот максимум информации есть, да, изменение PH при контролируемой и неконтролируемой медленной ферментации в течение 90 суток, да, есть исследования. все давно исследование. Барьеры для развития нежелательной микрофлоры, вот для себя я вывел пять барьеров, да, ну, в общей безопасности сыровельной сырокопченой колбасы, да, да? Ну, сровельные. Здесь их чуть больше, более глубоко копнули, да. Вот именно этим мне э, импортный опыт интересен. Я не говорю, что он самый совершенный, самый правильный. Нет, конечно. У нас своя точка зрения на, на все, да. И вот наше все, там, оно всегда с нами. Вот, но э, нужно брать самое важное самое интересное, и то, что работает. Всякие рецепты, да. Миланская лапчонг, качаторе, через летняя колбаса. Фуэт, все это есть здесь полная частичная термообработка, так тоже бывает, видите, куча информации, эта книга весит порядка 2 килограммов, 2 килограмма чистого знания, <реклама> рекламная пауза, Генрих Кайм, тут вообще с картинками практически, да, схема навешивания в коптильном шкафу, да, качество коптильного дыма, коптильные установки разные-разные, это, кстати, да, на нашем ряжеском мясокомбинате было, трехэтажная камера, Различные кровяные общем, рецепты колбас разные, да? система шпигарезки я вижу, то есть для меня вот сейчас она эта книжка для меня, я постоянно открываю на новые страничке и для меня это интересно, потому что ну, это действительно интересный опыт, вот система, он полный онкер, да? техническое регулирование, проботулизм еще, кстати, отравление колбасным ядом, в общем вся информация собранная, она здесь есть как по рецептурам, так и по микробиологии. Смотрите. Видите? Про специи много информации, да? что они есть, являются источником отражения иногда, да. С Устройство кутера. Ну, вот это все интересное. Устройство коллоидной мельницы, да, кому это интересно. Вот. Это э, та информация, которая в принципе, было бы неплохо каждому знать. Эти книги люди уже получили в нашем розыгрыше который произошел в эту субботу, да, состоялся. Те, кто не получили, могут всегда эти книги купить. Они есть в наличии в нашем магазине. Так что, такая небольшая рекламная пауза. Дальше. Лома. Кусок, кусок длиннейшей мышцы спины. Сырокопченый карбонат. Есть такой ролик у нас на канале, но он был просто сырокопченым. Сейчас я его сделал немножко еще и подвяленным, так скажем. Что здесь? Здесь очень удобно. Можно быстро э, сделать процесс, ускориться, если вы хотите. Конечно, про, про классическое вяленье уже нельзя говорить, которое по срокам там, ну, там, 2-3-6 месяцев длится. Да? Можно немножко ускориться и его подварить при вялении ролик карбонат рапид в том числе есть да что мы таким образом добьемся ну мы добьемся уплотнения среза немножко денатурации белка небольшой денатурации там ну посмотрите там температура очень аккуратно вот все-таки по вкусу рапид уступает нормальному велению поэтому все-таки велики это конечно более вкусно хоть и более заморочено ну, хотя вы знаете, что замороченного? Вот что замороченного я сделал в этом куске? Я положил, вот, по моим личным трудозатратам, личным затратам времени, я взвесил соль, взвесил мясо, насыпал соль в пакет, натянул сверху сетку, э, подписал э, вес и дату, и закинул, просто там полежал у меня в холодильнике, или там, может даже и в тепле, там 3-4 дня. Да, для того, чтобы активировать стартовую культуру. Потом в холодильник на досаливание. Вы все знаете, да? То есть, по сути, вот личных моих временных затрат, ну, ну час. Я сейчас дольше говорить буду, чем, чем я тратил все время на, на подготовку. От вас нужно только положить, вовремя переместить там с балкона в холодильник или просто в холодильнике с полочку на полочку. Так, что я вижу? Полупрозрачный срез, то есть мясо зрелое. Я вижу... Чувствую аромат, аромат, аромат фенхеля. Э, немножко больше кислинки. Почему так? Потому что в смесих смеси, смеси специй есть э, декстроза глюкоза и мальтедекстрин, которые, которые, дают небольшую, э, ну чуть больше кислинку, так скажем, да, для для стартов молочной кислоты. Это плотно, это прям плотно, М -м плотная кисленькая текстура, с ароматом фенхеля, да, фенхель, прям очень-очень заходит М -м -м. жиром изумительно вообще, очень-очень хорошо, по вкусу из-за того, что здесь добавил я специи, во-первых, вкус специй появился из-за моносахаров, которые, которые в составе этих пряностей вкус более кислый то есть ph если сравнивать то здесь конечно ниже чем в шейке В шейке просто соль и, и сахар для, для стартов да? из-за увеличения количества сахаров снижается ph об этом нужно понимать да? дальше что у нас получается давайте я поясню да почему здесь кислее получается потому что а, здесь у меня моносахара только в составе наших стартовых культур маленьких пакетиков, да? и этих сахара достаточно для, для снижения pH до безопасных параметров и, в принципе, все. А вот здесь более кислое получилось мясо, потому что я добавил еще специй, в которых есть еще плюсом моносахара, да? и большое количество моносахаров приводит к снижению pH, да, ну, то есть к увеличению кислого привкуса. Если кому-то нравится кисленький привкус, а мне он нравится, вот в данном, в данном случае, да, можно добавить еще извне моносахара. Моносахара добавляется от 0,3 до 1, о, даже до 1,5 граммов на килограмм. Здесь нельзя огульно их добавлять, кстати, вот об этом я раньше не говорил в ролике «Давайте вялить вместе колбасу». Все-таки сложно уйти от pH-метра, от pH-метрии именно в вяленой тематике. Почему так? Потому что, например, если сырье, мясо для колбасы, да, или здесь то же самое уже кислое, то зачем тебе добавлять много моносахаров и еще более кислым делать мясо? Да, этот фарш. Или наоборот, или если у тебя мясо. Не кислое, а уже пошло в щелочную сторону. Что такое щелочная или там, кислая э, реакция? Значит, мясо после забоя у нас 6,2. Зрелое мясо, мясо после забоя. Э, спустя сутки после забоя PH падает до 5, 5,5 возможно, даже 5,2, если это PSE, там, э, DFD пороки. потом спустя трое раз суток PH снова приподнимается до 5,8-6,2 и это считается нормальным PH. Вот с этим мясом можно хорошо делать э, любое изделие, да, из зрелого мяса. Любое изделие вообще э, неважно какое. Вот. Но в сыровяльной тематике вот эти 5,5 или 6,2 имеют большое значение. Почему? Если у тебя высокий, высокий PH, там, больше, там, 5, там, больше, чем 6, примерно, то ты должен добавить больше моносахаров для того, чтобы pH скинуть до 5, там, 1, 5,0, ну, 53 как бы, начала, там, точки безопасности, можно так сказать, да? Понимаете, я о чем и говорю? Чем выше pH в мясе изначального сырья, pH, да, там, 6, 6, 6, 0, 6, 6 2, тем больше ты должен сахаров добавить, чем ниже pH Мясо животное было, было забито со стрессом, либо оно было больным, либо просто оно ну, не вызрело, так скажем, мясо это, да, после забоя, там, 5,2, 5,4, 5,5 pH самого сырья, тем меньше ты должен добавить моносахаров для того, чтобы, ну, совсем не, не скислить эту колбасу, да. Поэтому у многих людей получается очень кислая колбаса лишь потому, что они добавляют моносахара, не обращая внимания на исходную кислотность. Долго задвинул? Ну, понятно вроде бы. <смех> ну, вот как-то так. <смех> Ладно, поехали дальше. Вы не устали? <смех> <смех> ну, вот про, про, про, про кислотность я должен был сказать, потому что ну вот много ошибок возникает лишь потому, что люди не обращают внимания на pH. И как ни крути, ну, сложно обойтись э, без ph метра Ну, сложно. Он и стоит дорого. Ладно, это у нас с вами бризаула. Бризаула, конечно, без вина, без красного. Ну, я думаю, что в нашем случае мы можем... Сказать так, по мотивам бризаолы, вяленая говяжья, глазной мускул вяленой говяжьей, Кто-то называет ее еще филе. Ну, это, наверное, немножко неправильно. Что я вижу? Я вижу потери веса примерно 25%. Аромат стандартный. Легкая кислиночка, но не критичная. Я кидаю, ничего страшного, да, ребята? Так, говядина. Говядина. Завязана вот просто с помощью зеленого волшебного пакета. шпагатика. Я порежу, я больше не буду ее велить. А, подсушивать. Можно еще подсушить, если вы хотите более подсушенную, но не критично. Давайте прямо вместе с пакетом. А, упаковать можно вакуум-пакет в чудо-пакете в нашем, да, можно и снять, не имеет большого значения. Я бы упаковал вместе с чудо-пакетом. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность потом продолжить процесс вяления. Почему нет? Вот видите, что получается? Пакет идеально приклеивается. И защищает мясо от плесени. От, от возможной плесени, которая может быть вот в, в локальных областях, там, ну, так скажем, изгибах. Ой, монолитная текстура. Ярко-красное мясо. Это, конечно, почти что бастурма, но чуть-чуть поинтереснее, ой, шикарно какая. Так, сыра вяленая говяжья глазная мышца. Отлично, отлично, очень мне нравится. Пока ничего не пахнет, ей нужно еще продышаться немножечко. Конечно, момент с чудо-пакетами какой, все-таки в серединке вяленее. Стоит открывать этот кусочек из, ну, не вяленье, вернее, а созревание в вакуум-пакете. Открывайте, доставайте из пакета и дайте мясу подышать вот просто без, без вакуума, да, вот в таком формате. Хотя бы недельку. Для чего? Для того, чтобы процессы окисления все-таки прошли как нужно и получить хороший стандартный вкус, да. Вот такая говядинка получилась. Но я вижу, что она еще, ну, не совсем зрелая. Ну, да, мышцы почти все раз. Тягиваются и не рвется эта это филеечка Ну вот сложное порвать. То есть процессы, так скажем, автолиза примерно на, на серединке. Сейчас. Ой, как вкусно. М -м -м. Вот эта полность во вкусе появляется где-то месяца через два с половиной только. И достигает своего вот этого максимального пика где-то месяца через шесть Ой, это очень вкусно. Вот этот тот глютамат, которого мне не хватало. Ладно, давайте попробуем еще сырокопченую. Такую же филечку, Филеечку я назвал, да? Такую же длиннейшую мышцу спины. Но сырокопченую и неделей позже соленую. То есть это, этот кусок провел в посоле чуть больше, чем вот этот кусок. Примерно на неделю. Сырокопченый. Красивый. Сумительный. Про... Копчение вам рассказывать отдельно еще? Про щепу? Давайте все-таки коснусь. Я хотел, раньше этого не говорил, сейчас бы хотел заострить внимание. Хотелось бы заострить внимание именно на качестве щипы для копчения. Качество щепы для копчения имеет, ну, можно сказать, ключевое значение для вашего здоровья. Почему так? Я вас так издали подвожу. Если у вас щепа при хранении заплесневела, вот и вы это видите, вы чувствуете запах плесени, ни в коем случае использовать эту щепу нельзя. Почему так? Кому интересно, вы просто наберите слово «афлатоксины» в Яндексе, «афлатоксины» и э, узнаете много нового для себя. Афлатоксины – это вещества, выделяемые некоторыми видами плесени, э, которые не уничтожаются при копчении, если это э, опилки, да, если это ну, щепа для копчения а попадает прямиком на продукт и прямиком точно в вашу печень вызывает рак печени ну прям четко э есть исследования и четко которые говорят что афлотоксины равно рак печени поэтому ребят если вы видите чувствуете плесень в зерновых в хлебе да э в опилках где-то еще и потом э вы эти продукты будете как-то использовать дальше лучше откажитесь от этого если вы кормите скотину плесневелым зерном эти афлотоксины сначала будут поражать печень вашего животного а потом вашу печень когда вы будете животное есть да? избегайте избегайте плесень именно в зерне именно в, в вот в этой в опилках. Да. почему собственно я не использую российских производителей потому что щепу российских производителей, у нас немецкая щепа, сейчас, кстати, пришла реклама, пришла новая щепа для шнековых дымогенераторов сейчас у нас получается 4 степени значения щипы, буквы щипа. самая первая степень 0,1 мм, 0,5-1 мм, это для лабиринтных дымогенераторов следующий шаг 0,7-3 мм, это как раз стандартизированная для Новых автоматических шнековых дымогенераторов. Третий размер, это для наших обычных сапогов. Ну, Которая Gold Spain, по-моему, 3-7 миллиметра, если не ошибаюсь. И еще размер, самый, самый крупный, тоже для сапогов наш подходит. Тоже буква, по-моему, 7-12 миллиметров. Вот 4 вида, размера щипы, она вся пропаренная, пропаренная. И лишена спор которые вызывают выработку афлотоксинов. Понимаете, про что я говорю? Пропаренная и окоренная, и это важно. Щипа должна храниться в, герметическом, в герметически упакованном пакете. И только пропаривание позволяет выровнять влажность на уровне там, 10%, чтобы эта плесень не росла. Вот, вот для чего это делается. И почему, собственно, российские производители не могут, так скажем, поддержать мое рвение лишь потому, что они не обращают внимания на, на эти моменты. Да? Я имею в виду российские производители щепы. Вот если найдутся такие, ребят, я готов с вами работать. Пожалуйста, давайте вместе делать хороший качественный продукт, щепу, для того, чтобы у людей все получалось. А, ну конечно, копченое вкуснее пахнет. Ну как тут не крути, ну что ты будешь говорить. Так, в стороночку, в стороночку. не стороночку. и копченое. копченое. Вот так. Неделя все-таки срока чувствуется. Видите, она немножко ворсится. Волокно все-таки, это же э, говядина. Волокно здесь длинное, поэтому она немножко ворсится. То есть, неделя созревания все-таки имеет э, ну, большое значение. Хоть здесь жилочки все и размякли, видите, они прям тянутся. Но все равно, это более жесткое мясо, чем вот это мясо. Разница неделя. Это неделя посола. Ну, это кусочек мяса, который соленый больше на неделю. М -м -м. Да. Конечно это. Но с другой стороны, копчение прям как молотком тебе бьет по языку. Тебе становится вкусно, но после вкуса ты не чувствуешь. Ну, слегка. Знаете, я бы тут поспорил, что копченое, копченое вкуснее. Нет. Нет. Все-таки вяленое и многоведено. Наверное, вкуснее, чем сырокопченое. Оно безвкусное на первом вкусе. Но потом, ну после вкуса, оно и замительное. Да, это, конечно. М -м 50 на 50, я не могу сказать, что, что, что вкуснее. Я думаю, вы сами разберетесь. Сравняльное просто, конечно. Нет, конечно, еще я должен договориться. Во-первых, про животное, да, животное же разное, филек разное. Ну, я их купил в разницу примерно 8 дней, да. Повторюсь, вот это мясо солилось на неделю дольше, чем вот это мясо. Возможно, и это имеет значение, да и я раньше говорил про э, вот это накопление вкуса ветчинности вкус ветчинности э, про который мы наверное все таки снимем отдельный разъясняющий ролик именно про вкус ветчинности и вообще про ветчинность это вот смотрите чуть позже, я так надеюсь да? вот, по вкусу отличается на неделю дольше соленая есть большая разница ну так скажем, ну для меня лично есть большая разница и остался у нас последний дебютант дебютант, состоящий ну, так скажем, это хор. Так, да? Ансамбль практически. Интересно, как он получился вообще? Как он такой вышел? Ах, сырокопчаленький. Так. Вот Светка, по-моему, 250-я, 250, да? 250, она начинает работать вот от 100 миллиметров. Четыре филейки. Нравится вам такая гусеничка? Мне тоже вроде как нравится. Посмотрим, что получилось. Вакуум, конечно, помог. Помог, э, в, э, в, так скажем, откачать воздух вот в этих полостях. Он сделал срез более плотным. У нас еще, кстати, с прошлого года где-то болтается ролик про франкенштейн вяленый. Ну, попробуем его реанимировать, если получилось. Так. Интересно. Мне самому интересно, вот это на самом деле прям практически барабанная дробь, потому что я это делаю в первый раз. Ну, по, по принципам, по логике все должно получаться, естественно. Но, так скажем, сын ошибок трудных всегда дает свои корректировки. Смотрите, что я делаю первый раз. Я делаю первый раз совмещение четырех кусков мяса в одном куске. Четыре филечки свиные филейки, ну, которые, которые находятся под хреб, хребтом, так скажем, да, самая нежная часть, очень вкусно, вообще изумительно, мне очень нравится, это я сейчас вот там кусочек прихватил, Четыре филечки склеились, как мы видим с вами, ну почти практически в монолит, немножко все-таки отваливается, но вот видите, на, на разрезе, вы видите, практически монолит но ну, вот тут немножко по, на, на этих на жилочках не склеилось. вот так работают по сути вяленье до да? вяленье и уплотнение с помощью сеточки изумительная текстура ровный цвет легкий аромат грибов это от, от эзикюра я так понимаю очень хорошо прям Прям достойным. Да, мне нравится. Простые вещи. Купил по акции упаковку филейки. Рублей 200, 20, по-моему, или 230 за кило. Переупаковал эту филейку в пакет, насыпал соли сверху в сетку. И все. Ну, можно и так. Простые вещи. И еще момент. Три месяца назад это мясо было дешевле, чем сейчас, на 30%. Фактически, фактически, у меня деликатес по двести чем-то рублей, понимаете, о чем я говорил? Оно потеряло, но оно, и приобрело. Я доволен, эксперимент у меня прошел отлично, на твердые 4,5 баллов. По полбалла я снижаю внешнему виду, что все-таки влажновато, чуть больше нужно было подверить, чуть-чуть на недельку больше. Все остальное идеально. Вот они все разные, хотя в принципе это одна и та же свинина, да? Филейка, малык, вкус разный. Текстура разная, цвет разный. Знаете? Малык и филеечка. Для меня сейчас очень вкусно. Вот это я точно вот это себе беру. Вот это, возможно, тоже, да, говядинка. Вот это заберет младшенькое. Это наражение понравится. А вот Сергей Александрович, наверное, заберет все. Все, что останется. Ну, по половиночке хотя бы, да, Серега, да? Ну, ну, да, я понимаю, налог, все понятно, да. Все, ребят, все, что хотел, я сделал. И я с вами надеюсь увидеться вот с этими же кусками, ну, немножко высеченной версии спустя три месяца. Я надеюсь, что перед 8-мартовским праздником мы это все дело порежем. А может быть и на Пасху, как пойдет. Ну, если забудем в каком-нибудь холодильнике, то да. Спасибо, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы вялите вместе с нами. Повторюсь: хэштег для ваших достижений в инстаграме Вялим вместе 2021. Хэштег вялим вместе 2021. Увидимся, и мне будет очень приятно увидеть ваши изделия. Увидимся.